Приветствую Сумчатый Эксперт, новинки, Золотой Дождь, Кошки и не только. Сегодня я покажу очень интересную, красивую модель. Она была в замше осенью и зимой. Первая партия поступила поздней осенью, сейчас она пришла в Акокоже. Смотрите, какая интересная, классная штучка, по-другому ее не скажешь. Она однозначно привлечет к себе внимание, будет яркой, интересной и запоминающейся. Она дополнит ваш образ ставит жирную точку. Смотрите, как она смотрится. Классная, правда? Очень красивый цвет. Серо такой дымчатый голубой. Знаете, он похож на такой нежную замшу по своей структуре. Близко покажу. Он очень гладенький, очень приятный. Отделка идет перламутровым кейдером по бокам. Светло-серый. На передней стеночке вот такая перламутровая одна окошка. А вторая, смотрите, она вся-вся вышита. Очень красиво гладью. На серой светлой основе вот такие вот стежочки, которые были сделаны с любовью для нас, для девочек. Вот здесь вот, вот такой вот вход. Сейчас покажу, что внутри. Вот такие на движочках. Держатели, чтобы удобно было открывать. На задней стенке карман на молнии. Есть ремень, который крепится по бокам. Вот такой ремень. Его можно закрепить и перекинуть сумку через тело. Внутри вот такой плотный, хороший подклад. Перегородочка. Сейфик. На задней стенке кармашек на молнии. На передней два кармана. Вот такая красота сумка правда клевая цена этой сумки 2 300 подписчикам скидка 10 процентов вторая сумка золотого дождя тоже одна из новинок этого года не менее хороша но она абсолютно другая она более мягкая более женственная и она добавит лоска и шика к вашему образу как она выглядит вот такие вот ручки закреплены вот здесь вот, вот здесь можно прицепить дополнительный ремень. Очень удобный вход. Широкое дно. На передней и задней стенке кармашки. Довольно глубокие, показаны. Вот один карман, вот другой. Эка кожа, приглушенная, основа. Такая припыленная, бежевая. Приятная очень. Показываю близко на камеру фактуру сумки. Видите? Такое впечатление, будто бы это лен. Она не совсем мягкая. Она плотная довольно-таки. Отделана красивой золоченным материалом. Очень приятным на ощупь и приятным на взгляд. Знаете, такое золото-желтое. Не белое золото, а желтое. Вот прям как на камере есть, так оно по факту и есть. Так. Идем вовнутрь. Вот такой вот ремень красивый, благодаря которому можно повесить сумку на плечо. Внутри перегородка сейф. Два кармашка. И кармашек на молнии на задней стеночке. Вот сюда на карабин вешается дополнительный ремень. Сумка подойдет абсолютно под все цвета одежды. Здесь красивый и коралл, и приглушенный желтый, и яркий неон, и фиолетовый, и зеленый болото, ярко-зеленый. И вообще, в принципе, начиная от белого и кончая черным, будет хороша с любым цветом одежды. На плечо ее, конечно, не повесишь. Она, в принципе, можно, но это некомфортно. Она идет на локоток и в руки. Но благодаря ремню можно повесить на плечо еще две красотки. Две белоснежки. Очень люблю однотонные сумки бежие. Почему-то последнее время мне нравится очень лаконичный вид и монохром. Хотя иногда прибегаю к тому, что ношу цветное, яркое, пестрое И вообще, может, девочки, может мы можем позволить себе быть абсолютно разными, непредсказуемыми. Такими, какие нам хочется быть по настроению. Итак, модная на сегодняшний день ручка-резинка. Сумочка вся выполнена в складочку. Защипчики, как на платьюшках. Прям такие защипчики-защипчики. Вот здесь вот две декоративные ножки с двух сторон с обеих. Вот, такой широкий, широк, вот такая широкая вставочка. Благодаря этому сумка смотрится полусолнышком. Внутри. Но эту сумку, благодаря резиночке, можно повесить на плечо. Белые вообще подходит под, под все. Сейчас очень много белой красивой обуви, которая достаточно комфортна. Можно ходить недалеко, долго. Начиная от тапочек, кончая кроссовками на платформе. Не зависит от региона, от климата. У нас и зимой ходили в кроссовках белых, поэтому и белые костюмы были, и пальто, белые припыленные, пудровые всякие оттеночки. Поэтому белая сумка актуальна не только летом. Помним об этом. Итак, идем внутрь. Внутри вот такой хороший подклад. Вообще наши производители стараются, балуют нас. Вот такие два кармана. И вот такой вот карман на молнии на задней стеночке. И вот такой горизонтальный кармашек на задней стенке. Размеры, все суммы ухожу. Так, по поводу цены. Первая сумка кошка была 2 300. Вторая цветная 2 100. Это 2000 и показываю еще одна сумка, которая будет стоить 200, она белая, классическая, мягкая, большая, она тоже 200. Здесь модель выполнена в большем размере, но смотрится от этого не намного хуже, наоборот. Эта же модель была представлена в кабеленах разных по цветам, я показывала вот в этом видео. Там гобелины. Возможно, что-то еще у нас осталось. Если нравится сама модель, то в гобеленах могу посмотреть. Мои контакты ниже под видео. также же, как и описание сумок. Итак, рассматриваем поближе. Смотрите, ручка крепится вот на таких вот кольцах. Кольца усилены эко-кожей, которая в два раза сложена, прострочена и проклепана, и прошита дополнительно. Вот здесь вот декором является вот такой вот приспособление которое которая типа продлевает ручку, и оно является... Подписчиком канала скидка 10%. Телефон указан ниже, в описании, либо на видео. Делай заказ, отправим почтой, курьером, так как вам будет удобно.